Так, ну что, обещала сегодня еще одно видео для а, экспертов, помогающих профессий, для тех людей, которые хотят продавать свои услуги за достойные деньги. В предыдущем видео было о том, как мы обманываем клиентов, когда проводим, продаем с ним им одноразовые недорогие консультации. Конечно, я хочу оговориться, добавляя, добавляя предыдущему видео, что могут быть, могут быть одноразовые, очень крутые консультации, где вы показываете на буквально 2-3 точки, 2-3 элемента, и человек взлетает в доходах там, или решает какие-то свои вопросы. Но для этого должен быть уровень экспертности, извините меня. А с другой стороны, человек должен быть готов. Поэтому про одноразовые консультации... Ну, как бы добавлю предыдущее видео. А в принципе, все одноразовые консультации – это обман. Об этом было видео. Итак, сегодня про честность распаковки экспертности. Что такое на самом деле распаковка экспертности. Итак, вы уже знаете, что я имею огромный опыт в районе 25 лет психологии, психодиагностики, психотерапии, коррекции, и только 10 лет я прохожусь онлайн. Про... Создала много программ по всем сферам жизни. И имею право говорить вам то, что сегодня говорю, если кому-то будет неприятно или больно, а кому-то может быть будет очень приятно то, что я вам поведаю. Так вот, что же такое на самом деле экспертность и распаковка ее? Сегодня модно, тренд такой, прям-прям распаковка, глубоко распаковаться, но толком никто не понимает, что это такое. Один из элементов – это вот я такой, как и вы, маугли. Поэтому я тут вам показываю, что я бываю там, не знаю, не накрашенная, расстроенная, опухшая. Или наоборот, я сейчас заряжу вот тут водичку и пойдут денюжки. Ну, в общем, все то, что у нас в интернете сегодня есть, оно работает каждый, получает то, что, на что хватает у него его уровня осознанности. Так вот, первое, распаковка экспертности это не просто изучение целевой аудитории. Целевая аудитория – это люди, которым вы можете помочь. И для этого вам нужно понимать, насколько вы социально подтверждаете свою силу и экспертность, чтобы помогать людям. Вот на примере меня. Вот, вот за спиной у меня висят ордена и медали. Я их недавно повесила, я скромничала их вытаскивать, да, потому что за свои годы я прошла и войну, и боли, и потери, и утраты, и осталась человеком, и не свалилась, не упала, слава Господу Богу и моему терпению, моей, моему духу, что... У меня есть сила, духа, стержень, и я продолжаю жить дальше, помогать вам. Это подтверждение того, что участие, например, в боевых действиях, работая в посттравматическими синдромами с ребятами, да, помогает, естественно, мне работать с бессознательными глубокими ограничениями, болями, последствиями психотравм разного рода, чтобы вытащить из вас, с теми, которыми я работаю, вот ту силу внутреннюю, да. Дальше я обучаю людей делать определенные навыки, чтобы они эту силу из себя вытащили дальше и закрепили, потому что одной психотерапии, где вы проводите просто какие-то практики, этого мало, понимаете, да? Без закрепления на действиях, на, на обретении новых навыков, и обретение в видение другого, ну, никакая психотерапия не поможет, согласны, да? Поэтому многие залипают на психотерапию и продолжают на кого-то надеяться. Так вот, это люди, которым вы, возможно, можете помочь. Соответственно, ваших дипломов маловато будет. Поэтому, когда мы своими дипломами... Кстати, тоже надо повесить дипломы, вот стоит задача, помимо того, что они есть в сайте, кстати, трехдневный интенсив, бесплатный пока интенсив, вся правда о звездном коучинге, я как раз показываю, как распаковаться, сейчас об этом дальше скажу чуть больше, как распаковаться, так вот, там вы заходите и там видите кучу дипломов, моих регалий, кто я, что я и так далее, и это социальное подтверждение, почему я могу. Я уже говорила в предыдущих видео, что когда у людей нет таких подтверждений, допустим, вы не имеете еще такого опыта, как я, да, там у вас нет столько человеческих там, пройденных каких-то этапов в жизни, вы можете взять какую-то тему, вести ее узконаправленным людям, и на своем примере, даже если у вас нет отзывов, нет своих там, доказательств каких-то, вы все равно можете брать людей на своем какой-то примере, чтобы вы были конгруентны. То есть думаю, говорю, чувствую, делаю. Кто знает, что такое конгруентность, поставьте четверочку, четверочку в чат. Потому что если вы думаете, но не чувствуете, ну, нет подтверждения, вы не ощущаете, вы уже на 50% конгруенты. то есть вы не уверены в себе. Если вы чувствуете, но не думаете об этом, не понимаете, что вы чувствуете, вы тоже не конгруентны. И так далее. В общем, сейчас не буду на этот счет много загружать вас. Итак, возвращаюсь к распаковке. Так вот, люди, которым вы, возможно, можете помочь, вы, вам нужно их знать. Именно поэтому избегать общих фраз. Люди получат лидерские качества прокачут. Какие люди? Бизнесмены. Сколько эти бизнесмены зарабатывают? Не знаю, не думала. Я также работаю сейчас с людьми, которые приходят ко мне. Мужчины, женщины, врачи, консультанты, психологи. И, кстати говоря, это касается любого вида деятельности. Вы занимаетесь в какой-то сетевой компании, что-то крутое продаете, какой-то продукт вам нравится. Если у вас нет понимания целевой аудитории, человека, который это может, хочет вам... Ничего не будет, поймите. Вот, вот это общие фразы, ну забудьте, нет понимания четко, четкого фокуса на конкретике через левое полушарие, что идет. Ну, это бред с силой кобылы. Поэтому чем четче вы понимаете людей, которым вы можете помочь, чем четче вы с ними на одной волне, вы с ними в рапорте. То есть вы понимаете, как он дышит, чем он дышит, что у него болит, и тогда вам проще ему помочь. И таким образом вы проще распаковываетесь, потому что вы точно знаете, как, например, больно сидеть, например, с детьми дома, когда муж мало получает, как скучно сидеть, когда у тебя все есть, заработки муж приносит, у тебя доходы нормальные, а тебе скучно сидеть. Ты с ума сходишь, уже не знаешь, куда время деть, и ты, понятное дело, ищешь себе какой-то вид деятельности, который тебя э, там зажигает, и ты таких же ищешь. Понимаете, о чем я, да? Вот это тоже называется распаковкой. Но самое главное, когда вы погружаетесь в боли этих людей и пробуете им помочь, вы должны сами быть сильны, сильнее, чем этот человек». Вы должны быть более прокачаны понимаете поэтому распаковка экспертности это не так просто от слова рост это ответственность за свои шаги это не только удовольствие и кайф от процесса это труд который нужно делать регулярно который иногда не хочется делать я по себе знаю как это но я точно знаю, что зачем, для чего я это делаю. Поэтому на, уже на первом дне трехдневного интенсива мы будем вот эту силу качать. Если у вас а, только горизонтальные цели, это вы получите буквально в уроках, сразу после подписки на интенсив, короткие уроки, но они очень такие, ух, вас очень хорошо встроят, вставят. Так вот, есть горизонтальные и вертикальные цели. Если ваши цели только горизонтальные, покушать, закрыть потребности, и вы живете в страхе, забудьте, что вы будете светить, именно светить вот этой силой и уверенностью. Дальше. Вам нужно понимать боли и страдания людей. Соответственно, это не значит, что вы продаете бесплатно, зная что, как люди страдают. Многие. На это ведутся, потому что э, установках, что помогать нужно бесплатно. И поэтому, если вы находитесь в той силе, в данном случае маленькой силе, это маленькая сила, это вообще не какая-то слабость, и вы хотите помочь тем, кто не имеет денег, а страдает, но при этом этот человек ничего не хочет делать, он просто хочет только жалость вызвать, вы слабый, как эксперт. Соответственно, вы привлекаете таких же слабых людей, потому что вы светите, ну, какие шел такого из дыбов, знаете, я уже говорила в предыдущих видео, какой шел такого встретил. Поэтому это не просто целевая аудитория, это люди, которым вы можете помочь, при этом вы точно знаете, что вы конгруентны, что вы с помощью своих инструментов можете человека привести с того состояния, в котором он есть, к тому, чего он хочет. И тогда вы эксперт сильный, тогда вы распакованы, открыты. Открытость, повторяю, это не просто Маугли, которые я такой же кушаю тоже, и вот я там вот сижу там в ресторанчике, или там прыгаю в белье там по, по спальне, и я вот этим привлекаю хайпом своих клиентов. Ну, да, есть и такое. Сильный человек, сильный эксперт – это масштаб личности. Поэтому, если вы обладаете э, уникальными знаниями, а я знаю, что вы обладаете, я видела я видела людей, которые мне очень близки по духу, э, помогают детям, женщинам, э, людям с деньгами зарабатывать, поднимать свои финансовые дела и так далее. Это э, профессионалы высокого уровня. Я вижу, я восхищаюсь вот многими, которые сейчас вот пришли на меня, там, лайкают, подписались. Я захожу на странички, и мне так приятно от того, что есть такие качественные специалисты. Я, я прям горжусь, честно. Вот, вот, вот. И поэтому, конечно, нам хочется больше, чтобы нам платили. Но для этого нужны определенные технологии. Помимо того, что вы распаковались что вы сильны, а это тоже входит в распаковку. Поэтому распаковка – это не просто знание целевой аудитории, это люди, которым вы можете помочь погрузиться в их боли, вытащить их боли, поставить их на правильную, чистую, светлую дорожку, чтобы они больше не кололись, как в предыдущем видео я говорила на разовых консультациях, где мы обманываем людей и обманываем себя. Потому что одноразовые консультации вы не помогаете, вы зарабатываете копейки и множите э, разочарование и без, безответственность у людей. Понимаете, о чем я? Поэтому, больш, по большому счету, те, кто занимается телесно-ориентированными практиками, помогают детям вернуть их я, когда они там больные, аутисты, много-много-много, кто возвращает счастье в семьи вы поймите, что вы делаете, вы ДНК людей, нации, мира спасаете. Не знаю, может, это как-то звучит патетично, но я рада, что я зашла вот в эту тему, и не пожалею о том, что я зашла, работая с вами, дорогие друзья, мои коллеги дорогие, для того, чтобы помочь вам распаковаться и найти свою внутреннюю силу, свое ядро. Вот то, чего не хватает большинству из нас. Потому что от того, какой вы человек, какого масштаба, вот так вы влияете на людей. И вестись на вот эти вот фишки, которые нам сейчас скидывают. Ну да, мы стадо, мы, мы бараны, ну да. У нас коллективный разум, у нас коллективное бессознательное. И вот когда вы остаетесь умеете анализировать, сканировать, что происходит в мире, вы остаетесь вот этой личностью, вот этой сильной, классной, интересной, которая ведет. И вы не ведетесь на какие-то, там, не знаю, оскорбления, потому что очень много хейтеров, вы уже знаете, я об этом тоже видео вела, и не бойтесь на них вестись, и не ведитесь на них, потому что они пока там. Они еще в горизонтальных целях, они понятия не имеют, что такое вертикальные цели. Поэтому в трехдневном интенсиве все правда о звездном коучинге» уже на бесплатном своем материале я приоткрою, покажу вам, где вы теряете свою силу. И даже если у вас нет столько социальных доказательств, как у меня, столько регалий да, и человеческих, и экспертных, это не значит, что вы не можете влиять на мир, на людей, которым вы помогаете. У вас уже есть то, что вы вообще решились работать с людьми. Люди — это и сила, и, и боль. Люди — это и вдохновение, и уничтожение. Именно поэтому тот, кто решается на такую работу, я считаю, им уже надо медали вешать на, на все, где только можно, и ставить их на пьедестал, потому что это непростая работа — помогать людям. У людей столько боли, груза. Они, у них столько убеждений, установок, и они светят своими мета-сообщениями, когда они пишут что-то, говорят что-то, это нормально. Наша с вами задача – понимать их, идти дальше, и помогать тем, кто готов что-то менять в своей жизни, готов платить дорого, потому что дешево, эконом-пакет – это вот на таких рассчитан covid и другие информационно-психологические операции. Я думаю, вы понимаете, о чем я? Тут что такое ИПСО, я думаю, вы знаете? Про вакцинацию, COVID, я думаю, тоже вы понимаете? Или это только я такая умная? Я уверена, что вы понимаете, о чем я. Поэтому личность масштабная, у нее есть дисциплина ума, у нее в этой личности есть понимание, куда она идет и зачем, а это вертикальные цели. И так просто красиво рассказать этого мало. Ты Это надо прочувствовать, ответить на все вопросы, которые я буду задавать вам в консультации, чтобы вашу силу уже поднять. И если вы готовы, то есть два варианта: ссылочка в шапке профиль на тридневный интенсив. Заходите, будем там прокачиваться, раскачиваться, распаковываться. И второй вариант уже прямо сейчас поставить плюсик под этим видео, и я смогу взять вас на консультацию, что вы уже не дожидались программы с 1 сентября, а уже сейчас начали делать то добро, которое вы делаете, но за достойные деньги, поднимая свою ценность, свою «я» и свою масштабность личности. Я вам благодарна, и даже если вы будете слушать это в записи, все равно пишите, ставьте плюсики. А те, кто сейчас меня слушает, огромное вам спасибо. Поклон, уважаю, ценю и люблю. Люблю людей. Даже когда они делают мне больно, я реагирую на это, но тут же выдыхаю и понимаю, что я тоже человек. Хотя я и эксперт, психотерапевт, коуч. А эти люди, они просто плюются со своей болью. И мне нужно их принимать. Знаете, как в мирном воине те, кто как там, те, кто страдают, больше всего те, кто страдают и там ведут себя там как-то, они больше всего нуждаются в любви. Помните, там есть фильм, там есть момент, когда их, их, они потребовали там деньги, кошельки, а этот учитель, он полностью разделись до трусов. и шли потом раздетыми. Кто помнит, рекомендую. Кто не помнит, просто посмотрите. Кто помнит, просто запишитесь сейчас в чате фильм «Мирный воин». Вот. Поэтому спасибо вам огромное. До встречи на консультациях, на проработках, на разборах. И до встречи на трехдневном интенсиве, пока бесплатном, вся правда, о звездном коучинге. Люблю, уважаю, ценю вас. Люблю свою работу. И люблю тех, кто хочет жить яркой, насыщенной, полной жизнью. Пока-пока.